Еще есть проблема в том, что я сейчас просто говорить про то есть какую-то в том, что занимаются продвижением своих продуктов не хозяева бизнеса и, то есть, и не даже управленцы, а доверяют это обычным менеджерам, которые привык, привыкли работать в формате некой матрицы, готовой матрицы уже рабочих отношений, там какие-то бизнесы, да, а здесь она еще не построена, не выстроена, и получается, что они на, своей, на основе основании своей матрицы пытаются что-то здесь с нами делать в итоге получается навязывание, как они говорят, мы же ну, кто-то говорит, мы вам платим деньги, а вы нам давайте показывайте сказку, а кто-то говорит, допустим, мы оплатим деньги, то есть вот делайте как мы скажем, и в итоге это ничего дальше -то, то есть тупик, это все ни к чему не приводит. Ну, по крайней мере, всегда деньги довольно серьезный инструмент, потому что за деньги, например, можно нанять кучу людей, и они будут из Каждый день он говорит, что Земля плоская, будут доказывать. Но как только вы прекратите ее платить, вы тоже прекратят это говорить. Поэтому люди, которые приходят сюда для того, чтобы воплотить свои идеи, которые не соответствуют с китайской действительностью, с китайским рынком, обычно это заканчивается большим большими тратами без видимого результата скажем так. и вот я говорю что самое интересное вот кто может то есть, сказать почему-то именно когда говоришь им реалии как это все действительно происходит да это может быть ухо режет это может быть не нерадостно слышать эти разные то есть но ну, другую сторону медали uh -huh. и это им они они то есть в российском менталитете это говорят, они говорят что это ну, они думают что это слабость наша то есть то, что мы говорим, это, вот это плохо, вот это, вот это не так, вот это по-другому, это лучше не делать, они считают, что значит мы слабы, мы, мы, ну, мы не все можем сделать. То есть, то есть, а подумать, как это выстраивать, то есть, не хотят. То есть некоторые хозяева бизнеса просто отстраняются и говорят, вот только сообщайте с руководителем, который, в свою очередь, ставит перед собой менеджера, который потом. С другой стороны, уже как бы насильно никто сюда никого не нет если какие-то предприятия выходят из своей продукции в китайской грудке, нужно понимать, что с чем они вообще вышли. Может, они в турическую поездку приехали. Может, им просто нужен предлог, чтобы съездить в Пекин. По, -по, -пять, по пять выставок да. ездят, осваивают... Каждое по 10 тысяч долларов среднего входит. Да? Погулять долларов. по Пекину, по Шанхаю, да. по, по Здесь же не вопрос, это естественно, бизнес, который создается. Любой бизнес – это своеобразная игрушка в руках хозяина этого бизнеса. То есть это... Очень часто руководители бизнеса действуют иррационально, потому что, в принципе, хотите также создавать бизнес, бизнес, занимайтесь им сколько хотите. Поэтому люди, добившиеся успеха в России, у них, они добились действительно успеха, у них успешный может быть бизнес, там, хорошие доходы, все сложилось, и они считают себя, что они такие же успешные везде. и везде. При... Как можно, конечно, их поупрекать, что вы здесь ничего не понимаете, но они должны пройти свою дорогу. То есть прийти сюда, постараться эти знания приложить. Часто эти знания как бы основаны на каких-то обрывочных обрывочных информациях Китая, с детства, там, в юности, какие-то бины какой-то мауцдун, какие-то китайские с риса, какие-то там бедные китайцы, низкая заработная плата в Китае а, и так далее. Работают за чашку риса. За чашку риса, что китайцы вообще созданы для того, чтобы работать, чтобы вот, русские с американцами и французами сидели пили чай, а китайцы там работают, как гномы в Швейцарии. Поэтому, ну это абсолютно так, да. во-первых, китайцы как это уже не обидно будет звучать нашим российским гражданам, средний доход китайца на 30-40% выше среднего дохода э, россиянина. А здесь, например, в Шэнчжэне, вы, на, если приходить на русские деньги, за 50-60 тысяч даже уборщика не найдете э, в офис Не говоря уже о человеке с высшим образованием которая будет вам говорить, что да, нам нужно где-то около 2000, чтобы там чистыми на руки приходило, потом за них нужно платить социальные налоги, потому что еще один миф. Все думают, что в Китае нет пенсии, нет социальных налогов и так далее. Это совсем совершенно не так. В Китае, наверное, социальные налоги сейчас несколько больше, чем в России. В Китае процентов 95 охвачено пенсией, причем Замещающая часть пенсии Раза в 3-4 выше, чем в России То есть, если человек получал 60-70 тысяч На наши деньги Рублей, то у него пенсия Где-то 40-45 тысяч И здесь нам Если мы начинаем сравнивать, там хвалиться нечем Но Вот бабушки-то все и катаются По этим по странам Да, это они туристы. все и катаются туристами Поэтому, вот от этих взглядов, что где-то на какой-то Большой территории живут странные, бедные люди Которые хотят с до вечера работать Это... Я совсем не сопротивляю. С действительностью, если у человека есть такие взгляды, а я таких тоже встречал, они приходили и думали, что сейчас вот они скажут, китайцы работать и носить деньги, прибыль. Это, конечно, смешно, даже у китайцев. Они, конечно, деньги-то возьмут, и инвестиции возьмут, но увидите ли вы их возврат, это большая проблема. Результаты, то есть они будут слушать вас за ваши же деньги. Да, нет, если вы будете им платить, они готовы вас будет слушать в вечера, потому что они заботятся прежде всего о своих семьях, о своем доходе да. и заработать деньги на иностранце, особенно заработать на его заблуждениях. Да. Э чем ты меньше знаешь, тем ты больше зарабатываешь. Братида, например, не нужна ложь, ему чуть-чуть подпоешь в Я да, да. же приезжать, начинает лекции, учить китайцев жить. Значит. Любимое занятие российских предпринимателей, приезжающих на выставке, чтобы объяснить им, как правильно делать дороги, как правильно вести бизнес. И я вот где-то за свою китайскую жизнь сопровождал не одну сотню может быть уже и тысячу разных делегаций по Китаю, это было и автомобильная промышленность, и машиностроение, и все из нашей делегации, все только и делали, что на автомобильных заводах рассказывали китайцам, как правильно собирать коробку передач, как правильно организовывать производство. И на да, вопрос китайцев, а вы хотя бы один амортизатор продали в Канаду? да нет, не продали а мы вот продаем а изгружаем готыниров как это вот получается у и естественно Китай если мы сейчас сравниваем эта страна по всем параметрам в том числе по доходности по насыщенности она ну не на порядке конечно в два раза, но на процентов 30-50, что существенно Обогнала Россию в своем развитии. И приходить в Китай с гонором, что вот мы такие тут великие на сосед. Да, Гэль, как говорю, большой брат, это времена давно ушедшие в лету. Пускай они быстро ушли за какие-то 30 лет, но не ушли. Поэтому если, если кто-то приходит, то человек должен готовиться, что ему здесь будет раза в 3-4 в труднее, по-другому труднее, чем трудно в России.